Ничего, ничего. Я три года плохо ждал. Будет? Часом больше, часом меньше. А почему три года? Потому что. А что такое три года? Я три года назад говорил о том же, что о чем я сейчас буду говорить. Ну, не все слышали, плохо говорили. Тихо говорили. Не те условия были. Сейчас всех зажали. Наконец-то я дождался спустя три года, что народ сам попросил провести обучение по защите. Значит, чтобы эффективно заниматься правозащитой своей собственной, я никого ни к чему не призываю, я буду рассказывать свой опыт, как я научился эффективно заниматься правозащитой. Я не буду с самого начала рассказывать, как я весь путь проходил, я расскажу, что сейчас вам нужно, исходя из всего моего опыта, и не только моего. Первое – это научиться вести аудиозапись. Запись аудио включается, у каждого с собой телефон. Есть множество программ, которые включают диктофон. Причем вне зависимости от того, включен или выключен телефон. Включаться нужно до захода куда-либо. То есть если я иду в так называемый суд, я, вот если я на машине приехал, я прямо в машине включаюсь, а выключаюсь только тогда, когда обратно сел в машину, а иногда даже когда только домой зашел. Потому что на обратном пути может произойти все, что угодно. Это неоднократно было проверено, и даже э, во время нахождения в каком-либо объекте, в да, здании, ни в коем случае нельзя прерывать запись. То есть э, для суда очень важно непрерывная, как и аудио, так и видеозапись. Никаких пауз. То есть. Э, никаких вырезок и остановок, и никаких пауз от и до. То же самое касается, когда вы идете, э, если вы научитесь вести аудиозапись, доведете это до автоматизма, то это вам пригодится не только при правозащите, но и в том числе при оставлении своих интересов в так называемых судах для ведения собственного аудиопротокола. То есть, в э, вне зависимости от того, начали вы снимать видео или не начали, у вас отдельным потоком должна работать программа, которая ведет аудиозапись. Все, аудиодорожка у вас в любом случае должна остаться. Я на данный момент использую два телефона. То есть я постоянно дублирую все, что у меня происходит. То есть у меня аудиозапись ведется на двух телефонах одновременно. Отдельными программами. Вне зависимости от того, включен или выключен телефон. Экран телефона. Это очень важно. То же самое аудиозапись относится к звонкам. Есть множество программ, которые автоматически пишут звонки. Это тоже самое важное, самое приоритетное, что вы должны научиться. То есть при поступлении вам любого звонка, многие мне звонят, жалуются, у меня там такая-то проблема, позвонил неизвестный, то ли участковый, то ли полицейский, не помню кто, что-то мне там наговорил, и что делать не знаю. Ни фамилии, ни звания, ни должности, ничего не выяснил. Аудиозапись всегда это позволяет восстановить и прослушать. Даже если вы там... Эта привычка вам пригодится даже в ВТУ. Вот, допустим, такси вызвали, вам поступает звонок. К вам приехала там, Toyota такая-то, номер такой-то. Вышли на улицу, забыли, где кто стоит. Множество машин с включенными фарми кто из них, кто не, неизвестный. Включаешь телефон, аудиозапись, включил, прослушал, номер такой-то. Отлично. Вот он стоит. Не будешь же каждой машине подходить и спрашивать, где, кто, как. То есть это, это, это первое, чему вы должны научиться. У меня все это дублируется на двух телефонах. Один телефон, я не знаю, в карман положил, второй держишь. Можешь один забыть, там, другой забыть. В общем, у меня два телефона, они абсолютно друг, друг друга взаимозаменяют. Если я с кем-то иду, то это мне помогает фиксировать ситуацию с разных сторон. Допустим, с кем-то иду куда-то, я один телефон отдаю... Товарищу один с собой несу. Он, допустим, от, его кто-то отвел из полицейских, с ним разговаривает. На мой телефон то, о чем они говорят, ничего не запишется. Будет слышно только меня. У меня тут ничего не происходит, тишина. Но Они, они стараясь скрыться, скрыть от меня то, о чем они разговаривают. Да, скажем так, не знаю, там о чем разговаривают. Телефон-то тот тоже пишет, понимаете? Вот это тоже очень полезная фишка. Я не знаю, хватит у вас денег на второй телефон или не хватит. У меня вообще-то три телефона. Один лежит в запасе всегда в сумке. И он тоже настроен на то, чтобы всегда в любое время, в течение там как минимум суток, беспрерывно вести аудиозапись. Аудиозапись занимает примерно раз в 10 меньше, чем видеофайл по той же продолжительности. Потому что видео это всегда... 30 кадров в секунду, то есть картинка, 1920 на 1080 у многих стоит разрешение, можете поменять его, настроить, но <coughs>, видео всегда занимает большой объем, поэтому первое, что нужно научиться, это вести аудиозапись, аудиопротокол происходящий, в том числе запись звонков, очень помогает. Когда мне это, звонят, там кто-то позвонил, что-то наговорил, непонятно что, у многих после таких звонков может возникнуть паника, так вот, чтобы эту панику погасить и разобраться, что же на самом деле произошло? Включаешь аудиозапись, прослушиваешь несколько раз, можешь перекинуть другому правоведу, тому человеку, кто разбирается в данном вопросе. Допустим, позвонили из опеки, или там участковый позвонил, или какой-то юрист, или какой-то там опрос проводят. Ты понятия не имеешь, что это такое? И чтобы людям не пояснять на словах, не, не включать испорченный телефон, ты просто аудиозапись перекидываешь, и все слышат первый источник. То есть испорченного телефона нет. Вопрос? Да, а должны ли мы, например, предупреждать о том, что мы ведем что-либо, съемку, запись или еще что-то? Потому что в некоторых моментах же суд не признает, если не было предупреждений. Если вы заранее знаете, что данная аудиозапись будет предъявлена в суде, то предупреждать надо. А если я не знаю, вдруг она понадобится, вдруг она будет? Вы можете предоставить аудиозапись в суду, не как сказать, не указывая источник. Я, как журналист, имею право не раскрывать источники той информации, откуда она мне пришла. Я, как журналист, имею на это право. То есть я не обязан доказывать, рассказывать, где это было записано, на каком устройстве, как. Но, насколько я знаю, вот в юридических вопросах, когда прикладываются либо аудио, либо видео доказательства, либо фото доказательства, обычно указывают, на какой модель было снято и записано. То есть, ну, допустим, у меня Vivo V19. Модель такая-то, а если еще и ты собираешься вести аудио-видеопротокол в суде, то ты обычно указываешь еще и серийный номер. То есть они могут проверить, что да, действительно, вот этот телефон, на этот телефон заявлено там или возле воли изъявления будет проведиться аудиозапись. Все, тогда претензий вообще никаких не должно быть. Согласно Конституции, статья 29, имею право на сбор информации любым законным способом. Аудио аудиозапись у нас ничем не запрещена. Как журналист или как в как принципе человек? В безопасности. Это это называется аудиопротокол. Фиксация возможных правонарушений и преступлений. Потому что я занимаюсь правозащитой, и мне иногда поступают угрозы. С этой целью и в принципе я и занялся видеоблогерством. Я вообще впервые включил видеокамеру в общественном месте, когда к одному из наших операторов была применена физическая сила. И это не было видно на его камеру. Поэтому я был вынужден достать свой телефон и снимать со стороны, чтобы было видно, что к нему применили физическую силу. пройдете, иначе я сейчас вызову просто полицию за то что вы мешаете вести понимаете мы еще не занимаемся еще раз говорю не мешайте работе работе сотрудников он поможет Потому что вот он держит камеру, а ему вот здесь вот применяют физическую силу. Он просто не догадался вовремя это, направить камеру на, на уровень живота пояса. Соответственно, я сообразил, что он и дальше будет держать камеру. Соответственно, я со стороны начал снимать. Вот Можно сказать, с этого и начался мой путь видеоблогерства. У меня, по сути, видеоблог он слушает, служит для э, вещественных доказательств. Я через видео доказываю, с, с, что я э, ни разу никого не оскорбил, не матерился, никому не, э, рукоприклассным не занимался ни разу, физическую силу то есть не применял. То есть это мои вещественные доказательства в случае разборок. Поэтому полицейские и другие там, неизвестные субъекты очень не любят, когда ведется видеофиксация. Они опасаются именно того, что вы зафиксируете их правонарушение. Именно поэтому везде стоят видеокамеры во всех заведениях, везде ведется аудиозапись, но они все эти аудио-видео используют только в свою пользу. Мне даже один из адвокатов сказал, что ты никогда ни одну видеозапись не получишь там, из налоговой, там, прокуратуры, еще где-то. Где бы не происходил какой-то беспредел, ничего ты никогда не получишь. Ни одну аудио, ни одну видеозапись. С ну, их ну, стороны. В смысле, любой гражданин, не только. Давай не будем говорить о гражданинах. Ну, я там имею в виду. Патруль... Они что, даже в налогу выходят, фактически кто? Из патрульной машины, вот я, допустим, получал, то есть там стоят видеорегистраторы, но я для этого что сделал? Я сразу же позвонил в телефон доверия МВД и сообщил о том, что совершено в данный момент совершено правонарушение, со стороны сотрудников полиции, чтобы они быстро, то есть не могли быстро подтереть этот протокол, то есть видео, и сразу же сообщил, что здесь в машине ведется, прошу, то есть ну, сделал заявление и сказал, что прошу приобщить вот запись видеорегистратора, который вот сейчас работает в автомобиле, то есть в принципе не предоставит. То есть ты позвонил 112, заявил о правонарушении и потребовал приобщить видеозапись, которая велась в данный момент да -да -да, в машине. Я... Телефон доверия МВД позвонил. Ну, странно. Я вот ни разу в жизни в телефон доверия МВД не дозвонился. Ну... Со своего телефона. Я не я помню, не... куда они меня... Пере... Они меня куда-то перевели. То есть я когда сказал, мне нужен телефон на доверие МВД. Они меня, возможно, даже на дежурную часть. Но факт, что это все сработало и было зарегистрировано, то есть и запись мне в итоге предоставили. Да, также эти видеозаписи и аудио можно истребовать через судебное заседание, так называемое, то есть пишите волеизъявление, что тогда-то, тогда-то видалась видеозапись техническими средствами самих же полицейских, там, или, допустим, в налоговой стоят это, видеокамеры, данная видеозапись может доказать факт совершения, либо несовершения данного правонарушения. Соответственно, я хочу, чтобы данные видеоматериалы были истребованы из налоговой, либо из полиции, и предоставлены в и исследованы в суде как вещественное доказательство. Такое тоже можно сделать. По поводу видеофиксации, раз зато пошла тема. Если приходит проверяющий орган, например, полицейский, он имеет право вести видеозапись только с нагрудного, э, вот этого вот, как он называется, с зарегистрированной камерой. Правильно? Он же не имеет права вытащить телефон, допустим, или кто-то там, кто рядом с ним. За, запись на личный телефон разрешена по гражданскому, по гражданским отношениям только с разрешения того, кого фиксируют на данный телефон. То есть вот если вы, если у вас разрешение не спрашивали, он не имеет права этого делать. Плюс они не имеют права использовать личный телефон для служебных целей. Ну нагрузный может фиксировать в принципе. Нагрузный, да, он для этого да. и предназначен. В том числе передавать ваши персональные данные через личный телефон не имеет права. Да. Это можно, то есть сразу же, если такое происходит, это нужно сразу же снимать на видео, фиксировать и отдельно по этому пункту, то есть жалоб писать. Ну, проверено на своем опыте, это я своего опыта рассказываю, вот э, насчет личного телефона, да, у них, когда меня задержали, да, сотрудники ДТС, то есть у них одна нагрудная камера вилась, э, и на и они свои телефоны подоставали, то есть на свои, меня никто ничего не спрашивал, то есть они все равно снимали, единственное, а потом они то, что в протоколе, они указали, Samsung такой же все. Марку телефона они указали, все. Никто у меня ничего не спрашивал, можно или нет снимать. А есть какая-то статья, что нельзя снимать? Наоборот, нету такой статьи. Что можно? А нужно, я точно не знаю, но нужно поднять законодательство, то есть исследовать приказ именно у МВД. Какой из них, я не знаю точно. Но скорее всего, там написано, что запрещено использование личного телефона в служебной цели. Если этого там не прописано, то действуем от обратного. Прямо обращаемся, назовите нормативный правовой акт, на основании которого вы используете личный телефон в служебных целях. Еще добавить хотел. Вот, есть такой момент, сотрудники полиции часто, когда возникают такие спорные ситуации, и они с понимают, что они, возможно, сейчас будут э, совершать правонарушения какие-то со своей стороны, они часто выключают свои видеорегистраторы. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот mm -hmm. этот mm -hmm. момент... Надо фиксировать, и если вы видите, что у него выключен видеорегистратор, нужно обратиться к другому сотруднику полиции с заявлением о том, что вы подозреваете, что сотрудник полиции сейчас готовится совершать противоправные действия в связи с тем, что он выключил свой видеорегистратор. Вы должны попросить, во-первых, незамедлительно включить видеорегистратор, а во-вторых привлечь его к административной ответственности за данное нарушение привлечь да но это все усложняется то есть не каждый сообразить посмотреть на этот видеорегистратор потому что я на них не там, лампочка, ага, лампочка там, делишь, да, там маленькая красная нанес. лампочка По-моему, да. в правом верхнем углу А вы увидите, если вот они обычно Всегда у них работают а, когда вот они, на... когда на... это, они, да, на... крыши, они его выключают Вы увидите, что они там вы лезут и выключают, выключают. А, а, то есть он что-то нехорошее сказать Либо сказать, либо сделать Сказать это самое малое Ну, обычно же сначала действует Психологический фактор Запугать же Они не запугивают Они используют такие слова Навязывая вам свою волю, свое личное мнение, не основанное ну, на законе. Да, но это же все равно запугивает. Нет. Ну как нет. Пройдемте. Я как слабая женщина могу испугаться. А, а вы а... знаете, что это такое? Да вы не знаете. Вы вот посмотрите, ему сейчас такое тут покажем, оно такое. Ну, же так разговаривает. Да. Я ни разу такое не. Ну у меня ДПС один раз остановили, вагом с мужем была. Он сказал, спокойно, я с тобой. Он ходил вокруг, он звонил на тем, ну, у них на этом же, на патруле написано машины, идти, как это называется, ну, номера. Он по ним звонил, одним его переключали, все, они все ходили, это он все ходил, ну, как бы мы вдаем. А вот они меня в машину посадили, обрабатывали, то есть я должна была по их понятию подтвердить, что я совершила право нарушения. Я говорю, я ничего не нарушала. Зачем а мы вам сейчас YouTube, YouTube покажем. Зачем вышла из своей машины? Давайте вернемся. Нет, ну это другое. Мы просто, я имею в виду, запугивание было. Вот именно. Реплика. В случай, давайте... Мы сейчас вернемся к этому частному случаю. Таких частных случаев очень много. В общем, все ясно, да? Аудиопротокол это первичен. И в судебных заседаниях, и в приведении любой правозащитной деятельности. Даже если вы с кем-то, куда-то вас кто-то пригласил, или там, я не знаю... Пошли в школу на обычную беседу, там, казалось бы, с заучем или с медиком, да, вам кажется, там ничего серьезного не будет. Все равно включаемся до захода в здание и включаемся только после выхода. А бывает так, что и дома надо выключаться. Ты можешь предупредить? Ну, если ты предупредишь, она не никогда не скажет тех слов, которые бы она сказала, если ты ее не предупредил. Если я не предупрежу, я, получается, нарушу закон. А чем ты нарушишь закон? Потому что я записываю какого-то человека без его разрешения. И что? Народ, давайте не будем в это углубляться. Насколько я помню, я этот вопрос поднимал. Я видел решение суда, где было рассматривался этот вопрос, что... Было какое-то совершено то ли правонарушение, то ли преступление, и кто-то записал аудио, да, получается, без не спрашивания разрешения. И та сторона, которая совершила правонарушение, давила именно на это, что это, не спросили разрешения. Но суд постановил, так как данная аудиозапись велась с целью фиксации правонарушения, или преступления, не помню, то данная аудиозапись может быть приобщена к материалам дела. Есть такие решения. Это судебная практика называется. Такие вопросы выясняются через судебную практику. Набираем в интернете, каждый должен этому научиться. Любой вопрос возник, заходим в Google, Яндекс, YouTube, набираем вопрос. Судебная практика, разрешение аудиозаписи. У меня, видео да у меня суд не принял аудиозапись. Они не сказали, это вообще ничего, то, что вы записали. Для нас это вообще пустое место. Для народа не пустое. Ну, для суда это пустое место. Моя аудиозапись это шее место. То есть, ничего. А ты транскрибацию делал? Аудиозаписи свои. А что это? это? транскрибация называется. То есть ты берешь вот идешь на судебное заседание. Мало того, что они ведут аудиопротокол, ты на свой телефон пишешь, и ты, причем ты не обязан уведомлять так называемый суд, что ты ведешь аудиопротокол. Не предусмотрено законом. Ты можешь ходатайствовать о введении аудиозаписи, а можешь и не ходатайствовать. Это твое право. Ты можешь самостоятельно писать аудиозапись без разрешения, так называемый черной мантии. Без разрешения. Те разрешение не надо. Не, не про Я тебя слушаю, слушаю внимательно. Соответственно, когда проходит судебное заседания, так называемое, секретарь готовит письменный протокол того, что происходило в заседании. Письменный протокол составляется на основании аудиозаписи. Он не сидит же постоянно, не печатает, там, он может успеть, может не успеть. Они просто потом, я сам это видел, то есть несколько раз, они сидят в наушниках и слушая печатают то, что вы говорили, что другие говорили, там, роли распределяют. Вот то, что они аудио дорожку переводят в текст, то есть там составляется таблица, там роль, сначала время, ну, цифра, время, роль. То есть там судья, истец, ответчик, либо защитник, там разные роли бывают. И что сказал? Вот это называется транскрибация. Вот если, допустим, заседание шло 3 часа, то транскрибация делается вот полностью по всей аудиозаписи. От начала, как зашли, это, дверь открыли, и до конца, как вышли. Все то же самое. С перерывами, без, без разницы, непрерывная аудиозапись. Именно внутри. То есть когда вы... Вот Виктор Богданов, он советует вот эту аудиозапись... То есть, смотрите, вы до захода в здание включили аудиозапись, зашли в судебное заседание, когда зашли в судебное заседание, вот, вот тут начинается та аудиозапись, которую вы будете транскрибировать. Потому что ну, смысл вам предоставлять суду, потом, позже, аудиозапись, где вы там заходили в здание, проходили контроль, там еще что-то. То есть э, суду предоставляется именно от начала и до конца заседания. И вот эту аудиозапись нужно перевести в текст, транскрибировать. Это транскрибация называется, когда аудио в текст переводится. И вы эти бумаги, то есть с таблицами, вот этими, с расшифровкой того, что было сказано на этой аудиозаписи, вы собственно ручно расписываете, это, роспись ставите и э, пишете воле заявления. Я хочу, чтобы данное, это, да, данный документ был приобщен в качестве вещественных доказательств. Потому что я на, на основании своей аудиозаписи, телефон такой-то, модель такая-то, я, я ввел свою аудиозапись, и вот бумага обязана уже быть приобщена и, рас, и рассмотрена в так называемой черной мантии, то есть она... Вы можете это оформить в качестве ходатайства, да, там написать волезвеление, сколько ходатайства. И тогда должно быть на ходатайство вынесено обязательное определение. Если ходатайство поступило именно в письменном виде, это сказано в законе, то на письменное ходатайство обязательно должны вынести письменное определение. Если вы пришли и на словах, сказали, вот у меня есть аудиозапись, приобщите, они скажут... Ну, да, они скажут, ну хорошо, приобщим взял и в мусорку выкинул и все. Это называется устное, На устное ходатайство они выносят устное определение. А иногда мысленное, а иногда вообще никакое. На устное. А если вы э, напишите письменное, так называемое короче ходатайство. Так вот, в законе сказано, что на письменное именно ходатайство они э, так называемая черная мать обязана вынести именно письменное определение. То есть, если она этого не делает, на нее можно писать сразу частную жалобу. Э, поэтому. Поэтому очень важно именно письменно это все делать. То есть многие этого не знают. А многие не видят то, что происходит за кадром. Но когда я свои видео снимаю, да, что я там пришел, допустим, в мою пользу было принято решение. Но никто не видит, что я делал за кадром. А за кадром там пишется множество бумаг, там штук 40, иногда 50 бумаг, и они подобного рода. Производится транскрибация каждого заседания. То есть если было два заседания по три часа, это вот три часа, 6 часов аудио нужно перевести в текст. Иногда там по 40-50 страниц получается. И вот это все печатается, подписывается и отправляется, и если отклоняют частные жалоба, обжалование через МАУ, там, то есть трудов вот, выше крыши. И мало кто об этом знает. И вот именно через такие правильные процессуальные действия они видят, что человек да, умеет отставить свои права, знает, что делать в каждой ситуации, и грамотно обжалует все действия бездействия так называемых черных мантий и секретарей. И, соответственно, они совсем по-другому себя в следующий раз ведут и, и стараются не нарушать. Еще вот хотел добавить, что из опыта общения с дом, если то есть у вас какой-то там по административке идет процесс, если вы не заявили о том что вы там ведете видео или аудиозапись готовьтесь к тому что вас вообще не будут воспринимать и скорее всего материал уже решение суда уже подготовлено заранее перед заседанием вас просто посидят поспрашивают вопросы к которому суду будет плевать То есть, поэтому по возможности всегда заявляете суду о том, что вы ведете видео или аудиозапись, то есть заседание. То есть ну, надо заявлять ходатайство, потому что просто иногда бывают отношения судьи совершенно хамское. То есть они прям к вам относятся, как к мусору какому-то. То есть, ну просто хамское поведение. И все. А это происходит именно потому, что многие не знают, как действовать в конкретной ситуации как правильно предоставлять доказательства, как их правильно оформлять. Что делать, если не принимают эти доказательства? То есть на каждый шаг нужно предпринимать свои определенные шаги, чтобы добиваться своего, оставить свои права. Это и называется право защиты. Когда вы применяете свое право, оно нарушается, и вы знаете, как защитить свое право, и куда пожаловаться, чтобы обязать систему, заставить ее исполнить ваше право. Мы, мы сейчас, что, дайте мне договорить -то. Я одну строчку только написал. Если мы так будем двигаться, я тут три года буду рассказывать. Огласите весь список. В общем, при включенном, ну так галочку поставлю, и выключенном телефоне, неважно, запись должна быть. Второе, это то же самое, видео, тут то же самое, включенный и выключенный телефон. То же самое. Включается. То есть, прежде чем куда-то зайти, я как ковбой достаю два телефона. Да. Включаю на одном аудио, на втором аудио. Видео, видео. Отдаю телефон напарнику. Все. Поехали. Вооруженный опасен называется. Всегда, везде, при каждом случае. До автоматизма выработан. У меня телефон Полу вот раз. эти всякие отговорки, когда мне звонят и говорят, у меня тут э, супер-пупер э, аврал случился, пришла опека тут э, просто звездец я говорю, аудиозапись есть? Нет видео есть? Нет, почему? да у меня телефон там разрядился там место закончилось я говорю, ну у тебя же не один телефон у тебя же вот, есть папа, мама там родственники, брат дома были у них что нет телефонов, а у него место закончилось а у этого память закончилась а вот у вас вот, что-то программа глючит. Просто нужно да подготовиться, то есть да нужно и... большую карту памяти, то есть это посмотреть. Отдельный на диктофон просто. Диктофончик такие есть. есть. У меня есть диктофон. Отдельный диктофон неудобно, потому что отдельный диктофон это как лишний предмет, который, во-первых, это палево для а остальных. Вот... Да, Но ты его положишь на стол, все сразу пойму, что идет таблица запись Когда лежит телефон, на столе не не понимаешь. Никто не знает, пишет он или нет. Нет, диктофон в кармане пишет. Нет, нормально пишет в кармане. Из моей практики я точно знаю, что все, что засунуто в карман, имеет звуковые помехи. Любое шуршание, движение, это все сказывается на пластике. Пластика передает на микрофон, и идет треск, шум, и все это забивается. Самый эффективный вариант это телефон. Самый достойный, знаю. И самый доступный. У каждого есть телефон. Хороший диктофон стоит дороже. Хороших... При том самый главный критерий у меня к телефону это э, время работы в режиме ожидания. Поэтому я себе взял два абсолютно одинаковых телефона, одна и та же модель, которые прошли все, все возможные испытания и могут э, чуть ли не двое суток вести аудиозапись беспрерывно. Вива Вай 19 Это не реклама, это ну, его вы сейчас хрен где найдете, но есть аналоги. Особенно проблема у телефонов зимой. То есть, вот, на улице, они, вы их только начинаете снимать, они выключаются. Замерзают и выключаются. Вот у этого телефона такой проблемы нет. Чем не Данный телефон я протестировал в приюте Берегиня. Он находится под открытым небом. Минус 25 съемку 5 часов данный телефон выдержал на ура съел всего 20 процентов нет это не 19 вот 19 вот тоже... еще Но хорошие это телефоны хорошо. это philips они очень хорошо батарею держит особенно серия ксению вот у меня третий телефон это philips ксению который я раньше использовал тоже хорошо батарею держит в любом случае смотрите даже если у вас почему вы очень важно на первом месте стоит именно аудио Допустим, вы куда-то зашли, к тому же директору. Вы положили телефон, или не знаю, там как-то поставили, или в руках держите каким-то вот таким образом, да? Вам говорят, вы что, видеосъемку ведете? Нет. Отверните камеру. Ну, ты отворачиваешь, ну все. А, то есть, видео-то уже вот, ну, забито, да? Видео не, нету, но аудио-то ведется. И даже если вам скажут, типа, покажи там что вот, выключен телефон, ничего нет аудио и видео пишется и даже да ну стоишь вот так играешь телефоном а аудио и видео пишешь я уже об этом говорю в открытую потому что народ времени нет учиться Давайте быстрее соображайте. Спец -спец да, Ищите сами. Подсказки да. сделал. То есть это запись на телефон, аудио с выключенным телефоном. То же самое видео. Это первичные моменты правозащиты. Да, они технические. Но это не так, что это технические вопросы. Это ладно, это, это дело техники. Нифига. Это дело именно. И техники, и полного автоматизма вот здесь внутри, чтобы вы всегда в любой ситуации, неважно, что произошло. Там, допустим, едете на автомобиле, бабах, что-то случилось, удар или что непонятно. Автоматически достал телефон, включил я сначала аудио, потом видео. И все, и выходишь, и пошел за это разговаривать. А не так, что выскочил, ой-яй-яй, полиция, туда-сюда, а потом вспоминаешь, да, а, а, а виновник-то уехал уже, все. И что? Вот даже профессионалы-блогеры, недавно я смотрел случай, эм, блогер с, с 10-летним стажем, да, который профессионал вообще, он переходил пешеходный переход и на него начал наезжать автомобиль. И он начал с ним разговаривать, а тот вышел, он полез в драку. Ну и дошло до того, что этот водитель сел обратно и э, вскользь, короче, проехал ему по ноге. Вот. И там небольшой перелом, и он уехал. И этот человек, блогер, он выходит в прямой эфир после этого всего, и рассказывает ситуацию. И когда его такие же профессионалы, блогеры, начинают спрашивать, а почему ты сразу не включился? Бывают такие ситуации. Даже у профессионалов, которые привыкли, это называется спровоцировался, среагировался на ситуацию, на ситуацию не умом и разумом, а эмоциями. То есть включил эмоции, начал это, разбираться, там что-то наорал, то этот смотерился и понеслась. Что-то произошел такой колокольчик, зинь, прозвенел, что-то случилось. В первую очередь достал, включился, а потом разговаривает. Переходим к третьей стадии, это разговор. Представьтесь, кто бы к вам не подошел, кто бы вам с вами не заговорил, можно, конечно, сказать здрасте, там, внимательно выслушать. Но в первые минуту, в первые пять минут у вас должен быть обязательно вот этот пункт, представьтесь. Позавчера ездили в торговый центр, человека обвинили в краже перчаток, в час ночи поступил звонок. Мы срочно выехали, то есть э, смотрю какая-то дверь непонятно черная, я открываю, там несколько людей. Я в первую очередь говорю, здравствуйте, представьтесь, вы кто, а вы кто? Если вы видите сотрудников, это, похожего на сотрудника полиции, то постарайтесь сделать так, чтобы он к вам первый обратился. Почему это важно? То есть если сотрудник полиции, да, то первое обращение должно быть к вам. Потому что если сотрудник полиции обратится к вам, то вы имеете право на то, чтобы э, заявить свое право согласно... Статья 5, пункт 4, э, Закона о полиции ФЗ номер 3, чтобы сотрудник полиции предъявил свое удостоверение. Соответственно, он обязан показать удостоверение, тут можно и до маски докопаться, да, снимите маску, чтобы -с -с сверить фотографию в удостоверении с вашим лицом. Я всегда так делаю. Снимите маску, я хочу э, сверить, потому что фотография у вас без маски. Вы либо перефотографируетесь, чтобы у вас фотография была с маской, <с <åodo> да? Ну, все смеяться, естественно, начинают и вынуждены показать свое лицо. Показывать лицо не запрещено ни, ни, никаким распоряжением, законом и так далее. Статья Пункт 4. Читаем внимательно, там это все расписано, вот эта схема. Причем не надо грубить, не надо вот надменно все это делать, надо вежливо разговаривать. А я об этом в самом начале говорю. Да, многие забывают Амбаджану. Сразу идут в атаку. Потому что если вы первый обратитесь к сотруднику полиции, то он скажет, он обязательно, они знают это, они обязательно сошлются, что удостоверение они не обязаны в этом случае показывать. Здесь вам он удостоверение не покажет. А, удостоверение, а если у него попросить, по-моему, они по требованию обязаны же? Насколько... Только в случае, если сотрудник полиции обращается, к, там написано, гражданин. Только в этом случае вы имеете право потребовать и удост... предъявить удостоверение. Так закон прописан. Абсурд, но это наше законодательство. Да. Мало кто об этом знает. А они тем успешно пользуются. То есть вы к ним подходите, говорите, здравствуйте, там разговаривать туда-сюда. Потом у вас вдруг сомнения возникают, или он что-то там начинает хамить, грубить. Вы, вы решаетесь это удостоверить. А кто же он такой? Говоришь, покажи ему удостоверение. Он говорит, а я не обязан при когда ко мне обращается. И все. Ну, то есть ты уже его сразу как бы опознал ну, признал сотрудником. Да? Нет, он, он ä, при обращении, вот здесь он обязан назвать фамилию, фамилию, специальное звание, не помню должность. Почему это так важно, чтобы сотрудник полиции к вам первый обратился? Через удостоверение вы узнаете его, и номер удостоверения, и до какого числа оно действует, да, и увидите его лицо, держа вот так телефон да, с определенной программой. То есть он показывает свое лицо. Я это делал, вот Вячеслав это все видел прекрасно. Ему они ничего не показывают. Я приезжаю, удостоверение журналиста на груди, и начинаю каждого. Удостоверение, спускаю, приспустите маску, покажите лицо. Мне надо сверить с удостоверением. И все, и каждого так поочередно сделал, а потом разговаривал. Нет, это не так быстро, когда я буду а что нужно сказать, если быстро предоставляют, показывают удостоверение? Чем регламентировано это требование? Во-первых, статья Конституции, статья 24.2. Все должностные лица, которые ограничивают ваши права и свободы, обязаны вас ознакомить с правовыми основаниями. То есть основание для идентификации сотрудника полиции является его удостоверение удостоверение, сотрудника полиции удостоверяют его личность и дает право на ношение оружия. Понимаешь, там один вредный вадон, вот который взят, полицейский водитель, и остальные все предоставили доходное знакомление, а он вот так вот, знаешь, он проводит, прикалывается, издевается. Есть, он... Что в таких случаях делать? Как ты докажешь, вот в таких случаях, то есть он нарушил, во-первых, Конституцию, статья 24.2, да, то есть права и свободы твоей, Конституционное право, это высшее это, право э, по законам РФ. Потом он закон, нарушил закон о полиции, там тоже есть, не помню, по-моему, статья 50, пункт, пункт 7, э, тоже обязаны знакомиться со всеми материалами дел, там э, с правами обязанности, все, что касается ограничения прав и свобод, со всеми документами. Закон, мало того, что в федеральном законе конституционном это прописано в Конституции, еще и в федеральном законе о полиции это прописано. То есть он два основных закона нарушил нарушил твое право на ознакомление с, это, с теми документами, которые затрагивают непосредственно твои права и свободы. Соответственно, на него нужно что сделать? Позвонить 112, оставить жалобу. На любое правонарушение либо преступление оставляется жалоба, либо сообщение о совершенном преступлении или правонарушении. Набирайте 112 и говорите тогда тогда-то». Чтобы оставить на него жалобу, его нужно идентифицировать. А как его идентифицировать, если он не показал удостоверение? Что, никто не знает? Ну, я вот статьи не знаю. Не да да не знаю. вот, да какие статьи? Вот подошел, непонятно кто, похож на сотрудника полиции. Как его идентифицировать? Значок. Во-первых, погоны... У всех есть. Если вы звания не разбираетесь, запоминайте звездочки. Вдоль или поперек, и количество, и размер. Мне пришлось разобраться, я не служил в армии, но мне пришлось разобраться во всех этих званиях. Это, это погоны. В погонах все ходят. Второе, это нагрудный знак. Есть статья о полиции, не помню точно, в общем, неся службу в общественном месте при охране правого порядка. Сотрудник полиции обязан носить на груди в районе левого кармана должен быть висеть знак, читаемый, нагрудный знак с номером. То есть элементарно. Если даже у вас первым делом, вы просто можете поднести телефон, да, чтобы зафиксировать этот номер, этот номер, можете достать ручку с бумажкой. Можете запомнить, но ну, если у меня никогда ничего нет под рукой, я вот даже находясь в камере, я, если видел кого-то, я сам себя тренировал, так. он мне нафиг не нужен, ну вот там конвоир какой-то со значком идет, он мне нафиг не нужен, но ну, я сам себя тренировал, я доставал бумажку, специальную ручку или карандаш и записывал номер, номер нагрудного знака, до автоматизма это довел. А когда, если у вас ведется аудио или видеозапись, видят нагрудный знак, вам обязательно нужно произнести его вслух. Обязательно. Потому что там движение, там разрешение не то, затертый знак или еще как-то. Бывают номера затертые до неузнаваемости, до зеркального блеска. И приходится вот так вот ловить этот солнечный зайчик, чтобы разглядеть, какой там же номер-то был. Потому что они его затирают иногда. Особенно это очень любят судебный пристав. У них тоже нагрудный знак есть. Вот это всем понятно, да? Угу. Сейчас вот поговорим про приставки. ФЗ номер 3, статья 5, пункт 4. Вы, выучить наизусть. Чтобы от зубов отскакивал. У, увидел? Похожего на полицейского. Фамилия, имя, отчество, звание, должность, номер нагрудного знака, это, представьтесь. Покажите удостоверение. Я так громко говори, по а то я тоже пишу. Да? Ну, у меня здесь пишется же. Вот в данный момент у меня и аудио, и видео включено. Только тут что-то ее не уловило. Можно открыть на фунт назад. Если я должна вынудить полицейского, чтобы он первый начал разговор, представляться, то как же, зачем мне пользоваться этим участком? Чем? Ну вот, увидев полицейского, спросить все его вот эти вот моменты, что там причины, ну, звание. Как там Смотрите, еще раз поясняю. Да, вот а, у меня разные ситуации были. Полицейские все разные. Все зависит от человеческого фактора, там я не знаю количество оставшихся дней до пенсии. Вот скорее всего от этого фактора все зависит. Вот они все так говорят. Мне это не интересно. Мне, мне до пенсии там два месяца осталось. Все. Это непробиваемый человек, с ним очень трудно будет общаться. Через два месяца ему тем более будет, без разницы, потому что он нужен на пенсию. А в данный момент его интересуют только вот эти два месяца, которые ему остались на пенсии. Поэтому они все всегда разные входят. Кто-то со справкой. Не у всех есть удостоверение. Тот, кто со справкой, не имеет права на ношение оружия. Это тоже повод для жалобы есть те, которые не носят нагрудный знак, это нарушение в общественном месте, есть те, которые без головного убора по, по, по форме, то есть зимой вот должна быть шапка у шанка. Я позавчера в этом торговом центре в Ленте видел, ну я даже не понял, кто это, потому что форма одежды у него без шевронов, тут полиция, тут, тут вообще непонятно какой-то знак, то ли форму охранника он надел, то ли что, непонятно, я такое не видел у сотрудников полиции. Какая-то защитка, Синие, это снежного цвета и у него нет нагрудного знака и у него вязаная шапочка Ни удостоверение он не показал ни справку ни паспорт ни погоны я даже не видел я не мог рассмотреть потому что он постоянно ко мне вот так вот со мной общался то есть он даже мне погоны не показывал но на видео я думаю зафиксировал они ведут на все общение лишь бы вы не смогли на него пожаловаться то есть они стараются скрыть погоны, не показать удостоверение, чтобы вы сами первые к ним обратились, да. Потом нагрудный знак они всячески прячут, либо затирают. Хотя у них, если даже он у них не висит на груди, он, скорее всего, у них в кармане. Ну, практика показывает, что он у них обычно с собой. Хотя многие и не носят. Это все основание для жалоб. И когда вы видите, вот, если вы это хоть раз заметите, включите любое видео, посмотрите. Даже многие видеоблогеры на это внимание обращают. А мне уже глаз набьет, он я вижу, все, на это уже можно жаловаться. Нет нагрудного знака, все. Уже, уже можно с ним разговаривать по-другому. К нему нет доверия. Он закон о полиции нарушает. А если он нарушает, то какое к нему может быть доверие? Ему сразу можно отвод заверять. Если он даже с вами начнет разговаривать, сразу можно ответственного вызывать. Потому что сотрудник, если он позволил себе нарушить закон о полиции, не надев на нагрудный знак, то к нему уже нет доверия. Можно сразу вызывать ответственного. Ну, давайте это по порядку. Вот, значит, статья 5, пункт 4. Звание. Должность. Ну да, должность. Ну, он На самом деле там звучит как специальное звание, я коротко пишу. Должность назвать свою должность, звание, фамилия. Что такое вот звание? Это там всякие майор, полковник, младший лейтенант, старший лейтенант. А должность это э, водитель, следователь, там, участковый. Есть водитель, там есть кинологи всякие. Вот это должность. Номер нагрудного знака. Смотри, Антон, какой вопрос. А должна ли у них себе быть доверенность. Нужно сообщить причину и цель обращения. Да. Про заверить на нотариальную доверенность, что в помощи да, да, что, что он что э, Находится в данной юрисдикции, да, имеет право действовать там. Ну, речь, да. ты, ты сначала и вот и этому и всему я... научись, Вячеслав. Да, давайте по, по порядку. Ты, в, ты вот этого вообще не знаешь. И, и не умеешь это применять. Ты сначала вот этому научись, а потом иди вот про все эти доверенности разговаривать. Вот когда ты научишься на каждого полицейского составлять за каждый косяк его жалобы, и отрабатывать их, и обжаловать, и добиваться, чтобы у него были дисциплинарные взыскания за это, вот тогда ты сможешь ему разъяснять другие аспекты. Вот так всегда происходит, когда с людьми идешь в видеопоход. Ты пытаешься установить личность этого полицейского, а твои соратники вокруг начинают ему катать про какие-то доверенности. Про СССР там... Про юрисдикцию на, на, на кондитальном шельфе. Ты что делаешь вообще? Ты сначала выясни, кто стоит перед тобой, на кого жаловаться, если что произойдет. А они ему начинают всякую дичь э, втирать. У него мозги переклинивают, он начинает беспределить. А потом жаловаться не на кого, потому что вы самый главный шаг пропустили. Ясно. Этим и проявляется тоже дееспособность. Если они видят, что ты знаешь это все, они совсем по-другому общаются. Они знают, что все, его идентифицировали, на него можно пожаловаться теперь. Первым делом, когда производился шмон три года назад в камере, когда были, были пельевые швы, первым делом я даже предполагаю, что шмон производили именно из-за того, что я, находясь в камере, постоянно все записывал. Кого как звать, кто что делал, короче, вот эти вот конвоиры там, какие у них звания какие фамилии какие имена я это все фиксировал что происходит в камере что хватает что не хватает я все это записывал то есть рукописи Где фиксировал? в камере когда находился не, на, чем, на бумаге бумаги не было но я нашел газеты отрывки там книги это что да? какие-то кошки нашел тоже и когда производили шмон у меня все эти бумаги зеры в первую очередь сам майор начальник ивс Китов, Николай, не помню, Александрович. Наверное, они очень счастливы с языком. Ну, конечно, я, я, потому что вот я, я в психушке то же самое писал, в рукописи. Они мне до сих пор сохранились. И не только у меня. И они этого очень побоятся. Если это все вы, вылится наружу, я не знаю, вот как мемуары других людей, да, да дожил до 60 лет, а потом бац. И мемуары. Что происходило?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 К гражданину. Полицейский обращается к гражданину. Да, да. Сотрудник полиции обязан назвать свою должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение. По требованию. При обращении. А в обратную сторону, если гражданин обращается к полицейскому, там ни слова про удостоверение. Да. И после чего сообщить причину и цель обращения. В случае применения гражданину мира, ограничивающих его права и свободы, разъясните ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. Нет нагрудного, нагрудного нет. Это в отдельном приказе, не помню номер, но найдете легко. То Возможно, же самое, поезд. Нагрудный в ВВД, знак, полиция, закон, либо приказ. То есть учитесь искать информацию. Коротко. Ключевые слова указывайте и сразу ищите мгновенно. Я так всегда ищу информацию. Я ни у кого не хожу, ничего не спрашиваю. У меня возник вопрос. Я ключевые фразы, слова выделил, вписал в поисковик и все нашел быстро. Ну, то есть, задача какая? Максимально игнорировать последнего момента присутствия сотрудников пока они сами не обратятся не обязательно не, но, если, если делать, я... ты можешь ты можешь зайти с ним в диалог обратиться к нему первым да вот я как пришел дверь открываю в этом торговом центре в ленте смотрю там несколько людей я говорю здравствуйте журналист Антон Николаевич Бугаков удостоверение журналиста я по закону о СМИ обязан представиться если я выступил, это, надел маску журналиста я обязан это сделать я это делал в первую очередь. То есть я к ним обращаюсь. Я им тоже задаю вопрос. Что тут происходит? Они молчат. Потом один из них говорит, закройте дверь. О, вы ко мне обратились? Будьте добры, представьте, пожалуйста. А он, а, он мне, а он мне начинает, я к вам не обращался. Как вы? мне сказали, дверь закрыть. Футбольный мяч. Это мгновенно должны соображать. махом. Вы можете зайти с ними в диалог, поговорить, пообщаться, а потом отойти в стороночку, то есть все, диалог закончился. А потом снова подойти вот так на него, Смотрите, интересно, до тех пор, он, пока он не спросит, что на меня смотрит? О, вы ко мне обратились? Удостоверение, придите пожалуйста. Самое главное, чтобы вы потом смогли доказать, что это имело место быть. Потому что если вы позвоните, оставите жалобу, Никто вашу жалобу рассматривать не будет. И даже если к вам этот, придет там не знаю участковый или вас вызовут, и вы объясните, напишите, если вы не приложите доказательств, никто вам не поверит. И жалобы не будет рассмотрены. Но если у вас будет вот такая штука, и вы сможете предоставить и аудио, и видео файл, да еще и транскрибировать его, да еще скриншоты понаделать, распечатать, и приложить в качестве письменных вещественных доказательств, то есть все может получиться. То есть, в принципе, если даже мы идем диалог с полицейским, то он в любом случае обязан представиться. В любом случае. Вот я и написал универсальный. Э -э, то есть, исходя Пока из... он молчит, он не обязан представляться. А когда он заговорил, оп, да. попался. Нет, это касается только удостоверения. Ну, да, удостоверения. удостоверения... Если он к тебе обратился. При обращении полицейского к нам... Мы имеем право требовать удостоверения. Ну, то есть, вот он стоит, молчит, мы хоть тресни с него не вытянем вот эти данные. Но если он заговорил, тут ему деваться нет. Нет, некоторые, по-разному бывает. Бывают нормальные люди, служат под погонами, то есть, я это называю погоны выше плеч у таких людей. То есть, для них звание, должность, закон выше, чем собственные плечи. Вот это нормальные люди. То есть с ними разговариваешь, разговариваешь, а потом... Это, они иногда сами показывают. Вот, да, я сотрудник полиции, что ему скрываться. Он ничего, он ничего не собирается нарушать. Он нормальный, живой это человек, только под погонами, под должностью. А бывают те, у которых погоны не то что ниже плеч, они а же плинтусы. Они их топчат ходят. Они их растоптали уже давно, и они давно стерты в пыль. Вот с такими людьми надо действовать четко по закону. А вот в законе о полиции, там же сказано, что когда полицейский подходит к гражданину, он просто обязан представиться. То есть мы его, по идее, не должны просить. Он обязан подойти, представиться, сказать цель там, ну, и Совершенно верно. Вот. Если он этого не сделал, он уже нарушил. Да, что? да. Уже можно составлять жалобу. То есть это ж уже как бы... У да. нас, как, задача его данные как бы узнать, если он не представился, то у него заявление Неважно, если у него не есть нагрудный знак, вы уже его идентифицировали, если записали. Да. То есть, вот правильно говоришь, многие блогеры на это обращают внимание. Ну, вот, допустим, вот, недавно приезжали блогеры, клуб Патриоты и надзор «СПБ». Да. И когда вот они несколько раз полицейские вызывали, они подходят и говорят, здравствуйте, что у вас случилось? И один из них начинал сразу комментировать. О, здравствуйте, это, наверное, это специальное звание, да, э, там, что это должность, случилась Это фамилия, а у вас это причина и цель обращения. Так что? То есть вот что он должен сделать в первую очередь. Ну, можно опустить там, здравствуйте, но он должен назвать специальное звание, должность, фамилию, причину и цель обращения. А номер нагрудного знака вы уже должны сами зафиксировать. А те, кто не представляет, не делают вот это, но у них есть нагрудный знак, то многие блогеры к ним прям так обращаются. Номер, номер 016-030. Будьте добры, сделайте это По номеру к ним обращаются. Там что он, ну, он, он сам не назвался. Его, его, ты его просить об этом не обязан, потому что он первый подошел. Он обязан был представиться. А если он нарушает законы полиции, какое к нему может быть уважение? В таких случаях многие блогеры сразу на «ты» переходят. И по номеру его к нему обращаются. Так, э, бывает, что удостоверения э, у сотрудника нет. Это говорит о чем? Что это либо стажер, э, либо у него это, в стадии учебы там э, получает звание. То есть они показывают справку в Форма, формате А4. Они разворачивают справку. Так вот, э, с любой справкой они обязаны показать паспорт Российской Федерации, чтобы идентифицировать, чтобы вы тоже знали. Справка, кстати, не дает права на ношение оружия. Если он находится с оружием, то тоже уже можно жаловаться. Соответственно, вот на любое вот это вот нарушение, да, звоним 112, оставляем жалобу. У нас в Сургуте очень редко кто оставляет на полицейские жалобы. Они вообще к этому не привыкли. Я говорю об основных принципах, которые любой может применять, вне зависимости от самоопределения, кто, кем он себя считает. Человеком, гражданином, физическим лицом. Или живым мужчиной, или живой женщиной. Без разницы. Вот это применимо ко всем сотрудникам полиции. То, о чем я говорил. А все остальное, все там вышестоящие знания, до которых мы докопались, это потом обсудим. Это правозащ... к правозащите в принципе не относится. Это уже высший пилотаж, высшая школа. Мы сейчас вот первый класс АЗИ изучаем. То, что мало кто знает, и мной это проверено на практике. Так, дальше. Это было у нас... Представьтесь, я это чаще всего говорю, что это нулевой пункт. В любом разговоре, представьтесь. Даже в телефонных разговорах мне кто-то звонит там, Антон Николаевич, я говорю, слушаю. То есть я не подтверждаю. Не говорю ни да, ни не нет. Меня всячески пытаются идентифицировать, Я говорю, я слушаю вас. Это вы? Я вас слушаю. Говорите. Вот такие, вот такие правильные слова позволяют выйти на то, что человек, обращаясь, он, то есть он откуда-то уже знает, да, персональные данные какие-то. И в первую очередь ваша задача выяснить с той стороны хоть что-то, хотя бы имя. Ну понятно, что ты сейчас уже все научены, и мало кто вам что скажет, представится. Бывает, что должностные лица звонят и называют только фамилию и должность. И то очень редко. А бывает, что имя, и отчество называют, и из какого города, и по какому вопросу. Но ну, видно сразу, что человек ничего не собирается скрывать, и норм... обычно нормальный диалог происходит. Но если диалог не в вашу пользу, то, скорее всего, они это все будут скрывать. И вот э, этап, представьтесь, он позволяет выяснить вообще цель звонка. Скрытно. То есть, если э, тот звонящий и обращающийся к вам отказывается по полной программе представиться, как это положено по закону, и э, так как это требует вообще любой разговор. То есть э, фамилия, отчество, чтобы к вам обращаться нормально по-человечески, да, там, на вы по имени отчества. Должность, э, причина и цель звонка. Если человек все рассказал, значит у него, скорее всего, благие цели. Он собирается ничего нарушать. Если он все скрывает, ну, скорее всего, либо, либо мошенник, либо э, с какой-то провокацией позвонили. Это очень важный этап. А потом. Вот он, первый пункт, добрались. А потом сам разговор. И вот здесь уже вступают всякие разные правила, которые, о которых я в самом начале говорил. Не хамить, не грубить, не переходить на личности, не пудрить мозги всякими постановлениями и доверенностями. А в первую очередь выяснить вот причину и цель звонка. Для чего вы позвонили, что вам нужно. Потому что первый, нулевой пункт, то вы. Тут уже все ясно. Либо инкогнито звонит, неизвестно кто, либо нормальный человек, который, которому ничего скрывает. А дальше уже разговор. Чего вы хотите? Ваш главный вопрос второй это вот чего вы хотите? В законе полиции это прописано как причина и цель звонка. Ой, обращение. Но ну, я думаю, для начала достаточно. Время еще есть. Тогда вопросы? А, да. Задержание. А, если, если они не представляются, а сразу тебе говорят, давай паспорт. Вот, чтобы истребовать у вас документ, удостоверяющий личность, не паспорт, а у вас документ, удостоверяющий личность, что это может быть? Не только паспорт. Водительские права, признаны, по-моему, Верховным судом, как являющимся удостоверением личности. Это ГИБД, по-моему, или ГАИ, так называемое, оно пыталось доказать, что права не являются удостоверением личности. Человек подал в суд и выиграл. Суд признал, что водительские права являются удостоверением личности. Военный билет, пенсионное удостоверение, что там еще? Я не помню, и почитайте. Загранпаспорт за тоже. То есть, вот они, там их много на самом деле. Чё? А, Руки давать надо или нет? Подожди, подожди. Че? Почему на почте не работают? Вот эти удостоверения личности ни одно. Потому что не умеешь разговаривать. <как> Потому что не умеешь разговаривать. Так мы ходили на почту, я сама лично снимала, я самолично лично задала этот вопрос. И она мне сказала, что у нас только паспорт вот, гражданина Российской Федерации. <как> я сама лично переспросила, и сказала, вот все сеть назвала документы, она сказала, нет. И а твои я действия? Сказала. Я записывала, а, для я была первая. вы можете только в Да это понятно, что она сказала. Ваши действия. Они могут говорить что угодно. Ваши действия какие? Ну, все, так, да. И все, И все? И Я пошел запрос, Давайте вот второй пункт тоже очень важный. На любые хотелки, при разговоре, при общении, там, неважно где, да, в письменном виде или еще как-то, на, на любые хотелки, любого должностного лица, в любой ситуации, вам говорят, сядьте, отожмитесь, там, это, присядьте, отожмитесь 20 раз, оденьте маску там, предъявите именно паспорт РФ, а не какой-то другой документ, удостоверяющий личность. «А я хочу, чтобы вы там пошли в магазин, мне купили сникерс». На любую их хотелку, каким нормативно-правовым актом вы регламентируете ваши действия. Короче, этот вопрос звучит как «сошли, «сошлитесь на норму права». Что такое нормативно правовой акт? Это любой документ, ограничивающий права и свободы эм, граждан в той или иной степени, обязательный к исполнению всеми должностными лицами и зарегистрированным Минюстером. То есть, если это вдруг вам говорят, а вот распоряжение губернатора там, оно зарегистрировано в есть Насколько я знаю, нет. Ну, А если оно не является НПА и не обязательно к исполнению всеми должностными лицами, почему я его должен исполнять? То же самое про паспорт. А нам нужен только паспорт Российской Федерации. Мы только по нему выдаем. Сошлитесь на норму права. Мне так делали. Я приходил на почту на какую-то, мне говорят, красной ручкой нельзя писать. Мне говорят, сошлитесь на норму права. Она мне вытаскивает внутренний регламент ФГУП, почты России. ФГУП, еще до переименования в это, реорганизации бакционированного общества. Документ полностью от копирован, вот такая стопка, не прошит. То есть я сразу начал называть признаки того, что это не является... Не то, что МПА, это вообще даже не документ. Во-первых, сырокопия. Во-вторых, не, не прошита. В-третьих, нету отметки о том, что это является заверенной копией. Нету отметки, где хранится оригинал данной копии. Нету подписи должностного лица, нету должности должностного лица. Более того, данный документ никем не утвержден. Сверху, справа, вверху нету подписи, кем утверждено и не стоит дата более того сам документ относится к юридическому лицу ФГУП Почта России. В тот момент я разговаривал с представителем АО Почта России, то есть она ссылалась на документ другого, другой фирмы другого юридического лица. Я это все пояснил, она просто взяла и была вынуждена разрешить мне писать красной ручки. Ну нечем крыть, это игра в карты, понимаете? Они вам говорят вот кидает карту, нельзя писать красной ручкой. А вы ему раз в другую кроете эту карту, Вот, вот, это, это, это называется козырная карта. Джокер? Нет, не жокер. Ну а если не сработает? Если все равно скажет, не, не это, нельзя. Значит, что значит нельзя? Так... Скажет, нельзя Упертая не такая ручки. вот, не Не, знаю, не прямой, не... и все. Вот она упрется, вот какая-нибудь и все. А а как... Как... А... Которые два месяца до пенсии он да. Да, ну, подождите, ну, подождите. Уперлась. То есть не хочет основывать свои действия на нормативно-правых актах, да. правильно? Вы, во-первых, должны об этом озвучить. Вы, значит, вы ваши действия основываете не на нормативно-правых актах. То есть ваши действия подпадают под признаки, это, имеют признаки состава преступления предусмотренными статьями, там я не помню. Самоуправство. Превышение должностных полномочий 286 УК РФ. 285. Ну это злоупотребление. Ясно? Это, это сам, по, по административке 19.1, это самоуправство. Пожалуйста, вызывайте 112, оформляйте. Многие так делают на почте. Отчетение 6 закона. 6.330. Какие? Вот, допустим, сейчас перечислили. Если он уперся от такой, мои действия значимы. Разъясните ему. Мы все. тут написаны. Хватит. Одно, упоминание уголовного кодекса, я думаю, отрезляюще будет. Да, ничего то есть могу. если... Нет, нет, бывает. То есть должностному лицу говоришь так, если вот она не может ничего, уперлась Значит, я пойду жаловаться. Давайте, назовите мне свою должностную вышестоящую организацию, я пойду туда. Раз вы не можете решить мою проблему в данном случае, я пойду выше. Пусть они решат, помогут. Пусть они вас научат. Работать. Я не пойду, вызовите старшего. Нет, ну если они находятся территориально в ну что, пусть забываешь, мне не нужно сюда приходить. Ну вот я пришла, паспортная история меня отсутствует, и сказали, мы не принимаем документы. Как это вы не принимаете, справки? По поводу паспорта РФ, вот возвращаясь к полиции, да, полицейские обычно сразу говорят, там, типа, вы хотите, пожалуйста, там, или, допустим, приехал наряд полиции, вы говорите, я хочу написать там жалобы, там, сообщение о совершенном преступлении, либо заявление. Они сразу требуют, либо сразу требуют, либо даже при простом разговоре, обычно, всегда, в большинстве случаев 95%, они говорят, предъявите ваш паспорт, покажите ваш паспорт. Тут ни в коем случае с ним нельзя спорить, надо спокойно разговаривать и говорить, ну, это, а на каком основании. Потому что, чтобы так называемый гражданин предъявил паспорт, существует в российском законодательстве всего 4 причины основания. Это вам домашнее задание узнать, какие... Я имени. говорил сто раз. Я... Да? Я говорил? Говорил, забыл. Не все записано. Нет, не слышала. Нет, ну должна быть ориентировка. Так, ориентировка. Давайте все вместе. материала. Нарушение Находится в розыске. Заявление есть заявление от кого-либо что именно вы совершили какое-то правонарушение либо преступление и четвертое это вы есть основание подозревать вас совершение правонарушения либо преступления а вот это подозрение на на чем основано? Как-то тоже там бумага какая-то там. Или поставлен Да, как Правда, вы это Я это вас подозреваю в совершении преступления. Вот тут возникает конфликт интересов, так называемый. Точнее, конфликтная ситуация. То есть вы говорите одно, вам утверждают обратное. Вам говорят, что многие говорят: да, мне не должно быть основания. в любом случае могу проверить ваши документы. Мне это не надо. Многие так говорят. И даже вот и даже, даже их нужно просвещать. Нельзя к ним относиться, как к безграмотным там, э, неумехам, которые осталось там два месяца работать. Все равно нужно просвещать. Заучите наизусть. Скажите, назовите ему эти основания. А лучше с собой в письменном виде показывать тем, кто не да. видит. Да нет, лучше просто знать. Знания все вот здесь должны быть, короче. А бумажки это в помощь. Бумажки ну, можно отдавать ну, в, тех, в тех ситуациях, когда ты не можешь живым словом действовать. Ну, у меня такой подход. Я стараюсь живым словом все разъяснять. Я бы ему это все разъяснил, хотя это по закону, о а полиции, это они мне все должны разъяснять и объяснять. Вот мы то, что зачитывали, обязан разъяснить. Мало того, что да, причины и цели обращения, да, почему он к вам подошел. Причем они иногда путают причину и цель. Говорят, поступил на вас вызов. Типа, я говорю, цель назовите. Он говорит, на вас написано заявление. Так я говорю, это причина, а цель-то какая? Чего хотите? То есть они не понимают, в чем разница между причиной и целью. Они думают, это одно и то же. Заявление написали, причина. Заявление написали, цель. Какие цели бывают? Да. Ну, проверить, установить. Цель, выяснить обстоятельства. А можно вопрос? Опять? Короче, получается, там же вроде бы, если я не ошибаюсь, вносили какие-то изменения. Если я отказываюсь им предъявить паспорт, тогда они это расценивают как э, неповиновение. Все правильно, протокол, все так, правильно. Так, Ни сказать. в коем случае не отказывайтесь. Вообще забудьте про слово «отказываюсь». Вот. вот я создал этот, как сказать, не, не знаю, прецедент или нет. Три года назад мы ходили в мировой так называемый суд и там ну, совершился беспредел со стороны приставов. Там была вызвана полиция, нам обменяли 20.1 мелкое хулиганство, якобы мы матерились. И приехало несколько нарядов полиции, вплоть до того, что там чуть ли не полковник приехал. И, короче, они, они мне все уговаривали, говорят, пойдете в автомобиль. Я говорю, я не хочу. Говорит, вы отказываетесь? Я говорю, нет, не отказывайтесь Говорит, «Ну, ну тогда пройдемте. Я говорю, я не хочу. Как Ну, значит, вы отказываетесь? Я говорю, я, я и не отказываюсь, и не соглашаюсь. Они, как так? Я говорю, вот так бывает. Они не видят третьего варианта. Абсолютно. А я им этот вариант показал. И они долго думали, что делать. Всегда будет, да, ну, в таких ну, в тупик. Это вот и называется троид. Знают, Это вот троит. вот от, именно отсюда пошло. Когда тебе говорят либо первое, либо второе, ты предлагаешь третий вариант. Вот тогда начинает троид. Как так? Три. Я, я привык два из двух выбирать, а тут третий... Не да, как какой так? Я, какой, не, такой, я, такой. Я, не, я не отказываюсь и не даю свое согласие. И не даю свое согласие не знают, Выдержался, что вы делаете. Да? И ты работаешь да? И никто не отстраняет. Так вот, нельзя никогда отказываться. Нужно действовать, народ, нужно, нужно действовать в строгом соответствии с законодательством. Чтобы удостоверить вашу личность, и вы были обязаны предъявить паспорт, нужно как минимум одно из четырех оснований. Соответственно, вы, обе, вам нужно выяснить обстоятельства, то есть основания. На каком основании я должен что-то вам показывать? На каком основании вы хотите удостоверить мою личность? Если, если он... Чаще всего они сразу начинают там, троить, грубить, хамить, и всякие небылицы рассказывают, что я имею право и без этого, там, да вы сейчас это заедете, там, вы отказываетесь, и сейчас я применю физическую силу. Как только у вас начинается какой-либо конфликт, если сотрудник полиции отказывается соблюдать законодательство Российской Федерации, хотя он давал клятву, когда поступал на работу, точнее на службу, они очень часто путают эти два слова. Они считают, многие из них считают, что они работают и получают заработную плату. Не, не, не за службу, а именно за, за, за работу. Так вот, в любой конфликтной ситуации это даже прописано в законодательстве тоже, это, по-моему, ФЗ номер 3 закон о полиции. В случае возникновения конфликта имеете право вызвать ответственного. Да. А если вот он, допустим, скажет, я вас подозреваю. Пожалуйста, предъявите. Основания да. для подозрения какие? Ну, а вот вы похожи. Мне вот это. Сейчас, вот, сейчас а там кого-то ограбили. Я видел, он побежал, запомнил, а вот вы на него похожи. Он же может спокойно сказать так. Может. Ну, так если он так и сказал, то. А кого ограбили, где, когда? Я ну, разъясните мне все все обстоятельства. Я тоже должен знать. Там прописано тоже. Вы что... мне расскажите все обстоятельства. Вы А да, может да, у меня да. алиби есть? Может, может Вы у меня да, вот да, тут есть. очевидцы рядом, которые докажут, что я час назад здесь, на этом же месте стоял. Понимаешь? И, Нет, вся, и вся ваше, ваше вот ваше это подозрение, подозрение, оно рассыпется. То есть требовать с него объяснения? Конечно. Там. Он обязан разъяснить все, что касается Только ваших подозрение. прав и свобод. Да. Не разъяснил, уже нарушение. Да. Основания для подозрения какие? Был звонок в полицию, номер курс зарегистрирован. Какие основания? А если вы похожи на разыскиваемого? Ориентировку? Ориентировку. Скажите ориентировку. Обязаны ознакомить. Поедем, сейчас покажу. В смысле поедем? На основании чего создатель да, должен забрать? Да, Он показать ориентировку. Показать, так, народ, народ, тренировку потом пройдем. Да. Это эти все ситуации обыгрываются легко и просто. Давайте это про субординацию еще раз. Смотрите, очень важный момент. Везде пригодится. Если у вас там кто-то позвонил, или вы пошли к директору там, я не знаю, с охранником разговаривать, неважно с кем, с продавцом, всегда действует принцип субординации. Вот у меня как в Сургутнефтегазе было, я в отделе ОСУ устроился, две недели устроился, неделю проходил медосмотр, а неделю внутренний инструктаж. В итоге пришел, маленький кабинет, в два раза меньше этого, сидят четверо человек и показывают на стульчик, говорят садись. Я сажусь, мне дают вот такую стопку документов, читать. Я читаю. День читаю, два читаю. На третий день у меня возникает вопрос. А где мой компьютер вообще? Где мой рабочий стол? Где мой телефон? Я что сюда пришел, читать что ли? Читальный зал? Я подхожу, кто рядом сидит. Я говорю, где мой стол? Где мой компьютер? Я не знаю. А кто знает? Не знаю. А кто твой начальник? Вот, вот там сидит. Пошел к нему. Говорю, где мой стол, где мой компьютер? Не знаю. А кто знает? Не знаю. А где твой начальник? Вот там сидит. И так два раза, три раза. На четвертый раз меня поймали в коридоре, потому что я уже шел там чуть ли не к директора. Меня поймали в коридоре и сказали, что сейчас, сейчас будет, погуляй сейчас, через 15 минут все будет. Все. Есть, очень главный принцип – субординация. Если кто-то некомпетентен, не соображает, отказывается соблюдать законы, вот то же самое про НПА, да? Вы разговариваете на почте с обычным почтальоном, он вам говорит только паспорт. Ну ты не соображаешь, по субординации идем куда? начальнику подразделения. Начальник подразделения не соображает, компетентен. Идем куда? Выше главпочтам. там телефон висит 8 800. В там, если вы простояли в очереди больше 10 минут, звоните 8 800. Тоже туда звоним, оставляем жалобу. Вызываем полицию, нарушаются наши права и свободы. Это тоже все принципы субординации. То же самое в общении с полицейскими. Если он говорит, что ему не нужны основания для того, чтобы вы предъявили паспорт, да, то, соответственно, он уже может сомневаться в его компетентности. То есть вы сомневаетесь, а он не сомневается. Конфликт чего? Интересно. Соответственно, звоним 112, либо пускай он вызывает, то есть можно в него потребовать, чтобы он вызвал ответственного, и, либо звоним 112. После этого ждем ответственного. Приезжает ответственность, с ним разговариваем. А там уже совершенно другое звание, совершенно другая ответственность. Ответственного можно сразу пожаловаться мы там на этого полицейского в устной форме. Можно. Любой сотрудник полиции обязан принять жалобу от любого. В устной форме можно, да. Да, в устной можно. Закон 59 ФЗ, статья 4, позволяет подавать устное обращение. Закон 59 ФЗ, статья 4. Почитайте. В том числе устное обращение. И многие об этом тоже не знают. Приезжают полицейские, говорят, нате, пишите, там заполните, у меня бланков нет. Ничего не знаю. Путин сказал, вы всем обеспечены. Так что ходите, езжайте в отдел полиции, хотите еще один наряд вызывать, хотите такси заказывать, чтобы вам бланки подвезли. У вас все должно быть. Доставайте бланк принятия устного сообщения о совершенном преступлении. И принимайте это сообщение. Я буду диктовать, вы будете писать. Это их работа. В кавычках, точнее служба. служба. Да. Подожди. А, был случай, я не знаю где, в каком городе, ну, давно, года два назад. Я, это реальный случай. Человека какой-то гаишник достал, а, что-то несправедливо с ним по это, поступил. Так этот мужчина, чтобы не нарушать закон, но Скажем так, дать понять, что он это, что он на стороне закона и это, хочет по воздействию как-то на ГАИшников со стороны закона. Но он понимал, что он мало чего может сделать. Короче, он решил, что сделать. Он пошел в ГАИ и с утра до вечера сидел там и писал разные жалобы, заявления. это По, по любым поводам. Там знак, там тротуары, там еще что-то. И вот целый день... Причем не сам писал, а постоянно сотрудников это, ГАИ требовал. И они постоянно сидели и писали. Подвое, по трое. Вот, и так он неделю, вторую. Потом вызвали, сказали, слушай, это невозможно. Это, трое сотрудников, у них руки болят и не писать не могут. Ничего не знаю, по закону положено. Все, пишите. Или устное обращение. Не подать, а чтобы вы приняли сообщение, мое ну, примите, устное сообщение примите, о совершенном преступлении. Не надо им ничего подавать. Примите. Я буду говорить, вы записывайте. Наберите в Ютубе слово «просрочка» и смотрите великих ютуберов Рунета, которые все это рулят на ура. И никто с ними ничего сделать не может. Да. Все в рамках закона. Так, по причинам ясно, про субординацию рассказал. Ну, остальное на потом. Вопросы? Я про обращение. Мы ничего не пришли, потому что я не должен. У меня нет времени терять его на вас. Есть какие-то проблемы? Я сейчас про что говорил? Это понятно, но в концовке он все равно на этом на обращении он написал. Что написал? Ну, то, что я ему говорил с моих слов. Да, а вверху что было написано? Обращение. Понимаешь? А обращение отличается от сообщения о совершенном преступлении в порядке УПК-141? Уголовно-процессуальный УПК 141, УПК 141. кодекс. Есть разница? Ну, я хотел написать заявление, понимаешь? У нас, говорит, нету таких варков, что ты... Так он тебя ввел в заблуждение. Я тогда еще не знаю. Ты, мог, ты сам, во-первых, мог взять чистый листок бумаги и написать от руки. Это раз. Во-вторых, ты мог сказать ему это сделать. Согласно закону 59 ФЗ, статья 4. Я сейчас не знаю, в то время я не знал. Я... Так я о том вам и говорю, что у вас нету знаний базовых. А вы куда-то рветесь там про доверенность чтобы это какую-то юрисдикцию разговаривать есть такая штука туалет называется вот туда надо ходить В таких случаях нет знаний не есть ну что, вопросы какие еще? Да, по решить нет, как уливаться. Либо... Вот так да, приписать любое действие. Если в МфЦ отказывают вот в оказании услуги, значит, что ну, они написали тогда типа отказ, да? В оказании, в оказании, да, и на основании ну да. Либо пусть пишут официальный отказ. Они считают, а в оказании, что оказании. да, они да. считают, что на постановление, которое. Это они тебе устно ответили все? Ну, знакомому, да. Послали, <как> вот не еще, не вот не еще не главный принцип. Когда вы э, в разговоре э, кто-то либо на что-то ссылается, да, там говорит там на основании распоряжения губернатора или еще чего-то. Ну, какую то вам это, пытается, грубо говоря, дичь втирать. Даже под музыку. Про дичь. А, когда вам пытаются какую-то дичь втирать, совершенно непонятно. Вот, допустим, вы говорите там, вы мне отказываете? Они говорят, да, мы вам отказываем. На основании чего. А у нас в губернатора. И когда у вас кончаются аргументы, у меня обычно не кончаются аргументы. Я могу бесконечно разговаривать. И обычно мой собеседник сдается первым. Но бывают ситуации, когда кончаются аргументы. И либо... Человек такие фразы наговорил, что вам это очень выгодно зафиксировать на бумаге. Вы им говорите, отлично, Все, вот теперь делаешь? то же самое, только в письменном виде. Ясно? Ну, то есть, отказа, показание... Сошлитесь на норму права и поставьте свою роспись. То есть возьмите на себя ответственность. А это очень мало кто делает, потому что это либо самообразство, либо превышение должностных полномочий. Ну, Официальный отказ совершении... Можно то же самое сделать, приложив к своему сообщению о совершенном преступлении аудиозапись, транскрибации и видео с скришотами. Видишь как? Но они в таких случаях обычно говорят, мы отказываемся, если вас что-то не устраивает, то обращайтесь в полицию, либо в суд. Субординация, понимаю, полиция. просто это их. Вызовите своего вышестоящего руководителя. Субординация, что это? полиция. Суд, в конце концов, иногда при, приходится в так называемый суд обращаться за, за защитой Начальнику своих прав. по премии больше прилетит, чем рядовому сотруднику в случае оспаривания всего этого. Так что, интереснее будет. Самое главное, если не уверен, прежде вызывать полицию, нужно позвонить каким-то своим знакомым чтобы они приехали и были как свидетели. Да, потому что с одним человеком они могут сотворить... Каких-то вызовешь, они тебе так ситуацию ухудшат, ты знаешь? А, Такие... Ну, граждане СССР. Нет, желательно, желательно, конечно, которые в теме, Подвинутся. которые ну, осознанные... Надо по ним, чтобы они умели общаться. Народ, в правозащите нужно стремиться к самозащите. У меня в жизни уже за последние три года было множество ситуаций, когда я оказывался совершенно один. И не то, что позвонить, даже вот людей рядом не было. И приходилось включать соображалку не то, что на 100, на 200, на 300, на 400 процентов. И так, возникало такое ощущение, что вот тут у меня туда, там сидит один знакомый, другой знакомый, этот правовед, этот юрист, этот там, другой человек. И вот я чуть ли не там, у себя в голове начинаю с ними советоваться. А что бы тот сказал, а что бы этот сказал? А, этот вот мне подсказал, что МПА надо, тот говорил про субординацию. начинает начинаю это все сам вспоминать. То есть сам, сам, самозащита должна быть. <свят> а если вы начнете вызывать кого-то Во-первых, вы начнете сразу думать о том, что вы кого-то вызвали Где он едет, не едет Он вам начнет звонить, вы ему звоните Вот на это тратите внимание Лучше уж потратить внимание на вас на, это, на Сосредоточиться на том, какие аргументы использовать И вспоминать главные принципы Вот на этом сосредоточиться если вы уже куда-то и собрались, и знаете, что будет какая-то ситуация непонятная, то лучше сразу идти вдвоем-втроем. Об этом я говорил. Статья называется «Прежде чем идти в поход» или «Третье лишнее». Я там описываю основные принципы видеопоходов. Оптимальное число – 4 человека. Два видеооператора и двое говорящих. Ну Я к чему говорю, то, что когда ты вызвал кого-то, он даже просто со стороны, когда тебя будет снимать, тебе уже будет как бы самому немножко поувереннее себя чувствовать, и в то же время менты уже будут думать, что они уже будут вести себя по-другому, потому что они будут знать, что тебя уже снимает кто-то со стороны. То есть это тоже немаловажно, я считаю, такой аспект. Абсолютно верно. Вот. А, а еще пусть лучше... Там какой-то знакомый, он левый, ну просто пусть снимает тебя, и все. Пусть молчит, но снимает. И тебе уже как-то поувереннее себя чувствуешь ты. А Видишь? еще лучше не видеозапись, а прямой эфир. А, ну, ну. Один в YouTube, другой в ВК. А третий вообще неизвестно откуда-то со стороны с максимальным зумом тоже стоит. И ну, никто так, его не так, видит. Не вначале так спросить. Ты в, прямом, ты в прямой эфир даешь. О, да, да. Так и а так... что стесняться? Напрямую говоришь, нас, нас смотрят 600 человек. Слушаем вас, представьте. Ну, это, да. это все мои очевидцы, все мои свидетели. Полиция всегда уже по-другому будет. Да. Чем когда ты просто один стоишь и с ними Это можно и в одиночку сделать. В одиночку включить прямой эфир. И даже если тебе телефон разобьют или изымут, прямой эфир кто-то из 600 зрителей успеет записать, видя, что ситуация накаляется. Они не успеют удалить. Поэтому говорю, вот этому всему нужно учиться. Вести прямые эфиры, аудиозаписи, субординация, НПА. Это все нужно учиться разговаривать и действовать правильно. Без эмоций, без осохраблений, без перехода на личность. Почему положительные эмоции, а? Положительный юмор очень помогает и спасает. Но очень аккуратно с юмором. Потому что некоторые так юморят, да, что переходят неосознанно на личности. Но чаще всего вот у них нет чувства юмора. У кого? Ну, вот тут да какая разница, есть у них или нет. Вы за собой следите. А Мы с юмором. Конечно. Скажут, не надо искать виноватого на той стороне. А, ну правильно. Дуракам всегда везет, дурачком притворился и все. И... Да не надо ни кем притворяться, надо себя поставить на место. И стоять на этом месте. Я имею право на то-то, на то-то, на то-то. И настаивать на этом. Самостоятельное право защита каждое слово свое. Все, давайте закончим. Благодарствую.